Опа. Так. Ух ты. Оп, оп оп Опа. Так. Так, у меня же есть фонарик. ну? Мы же подготовленные райдеры. Да, нет, нет, нет. Стой, стой, стой. О! А так она дальше идт. Конечно, дальше идет. У меня просто как-то тупик сам. Может там тупик? А, да, там тупик. Там тупик. Давай попробуем залезть туда. Я тоже не полезу. О, так возведи. Я боюсь. Свети мне. Свечу, свечу. Там тупик, видно. Тут холодно, офигенно. Офигенский? А? Офигенный там? Да. Там и не снег. Давай я сейчас к тебе тоже поднимусь Давай. Опа Это будет крутое селфи Нет Опа Так Слушай, обалдеть, да? Смотри Гора считай Больше сделай. Тихо, только разговаривай. Молодец, ну, чувак. Больше, давай. Давай, давай. А, нет. Что, еще дальше, что ли? Да. Ну ладно. Посвети, не ну, дай вход. Ну-ка. Бал, да, смотри. Что, поползли? Где тут грязь -ка. Давай, поползли. Нет, там тупик, и я не хочу измораться. Нет, что-то... Подожди. подожди-ка, Так, я сейчас. Вот это подземный грот. Так. Сейчас я поползу туда. Ну вот мы до нее доползли до этой пещеры. Все-таки я сейчас на нее доползу и развернусь. Да, не развернусь. Хотя нет, дай я здесь развернусь. Вот. Оп. Оп. Опа, опа, опа. Это конденсат. Так, ну что, проползли дальше? Обратно. Да, давай на выход. Да. Ты можешь их взять? Нет. Ну Давай у меня свои колы головы одерживаются. Хотя не нормально. О, mm -hmm. oh, слушай, вид отсюда вообще просто бомбический. Ну-ка, гордий. Вот там вот выход.